вот так ребята тут и бывает, целую неделю работаешь, следишь за сетапами, буквально 3 секунды в сделке, сделка получается убыточная и ты теряешь на этой сделке почти 300 долларов, за эту сумму кто-то работает прям целый месяц, а ты тут буквально за 3 секунды эти деньги отдаешь, в этом видео будет разбор моих сделок, как положительных, так и отрицательных прошу поставить вас лайк авансом подписаться на канал, если вы еще не подписаны будет много полезной интересной информации, поэтому смотрите это видео с самого начала и до конца не будем тянуть резину, сразу приступим к сути данного видеоролика изначально я вам показываю сетап, позже показываю отработку этого сетапа и потом уже показываю свой личный результат дневнике трейдера в конце видеоролика я вам покажу результат который у меня получился за неделю покажу сколько удалось заработать, в общем все с цифрами так как вы любите первую свою сделку я открывал по инструменту биткоин, на 5 минутном графике мы с вами видим то что у нас образовался хай на округлом числе 18100 также мы видим то что этот инструмент у нас активно рост и стал в консолидацию в боковик, позже этот инструмент близко Подошел к уровню сопротивления И здесь своим хаем еще сформировал небольшой Такой вот каскад Пробой этого каскада я собственно хотел и заходить Да конечно хотелось увидеть более какую-то Длительную проторговку и потом уже Вылет на пробой этих уровней Но опять же я и готов был уже заходить Прям с этого места, но потому что Инструмент активно растет, в любой момент Он мог продолжить этот рост Собственно там много стоп лоссов После такого импульса и вполне логично То что на круглых числах мог быть какой-то хороший импульс также вы можете заметить то, что в стакане на круглом числе 1810 была плотность эту плотность разъедает и идет сразу моментальный вкат у меня ни одна лимитная заявка не исполняется вот такая вот получилась быстрая нелепая сделка, стоило дождаться более какой-то длительной проторговки, здесь я все-таки немного поспешил, все-таки заходите на пробой надо подождать, когда там цена торгуется. я решил все-таки залезть и за это получил, я бы сказал заслуженный стоп-лосс, вот так это сделал выглядит дневники трейдера стоп стоплос у меня здесь получился в два раза больше обычного обычно у меня там стоплос 008 здесь он у меня практически в два раза больше да неприятно на комиссию отдал 64 доллара суммарный убыток получился на 180 долларов и сделки я провел всего лишь три секунды вот так вот грустно началась моя неделя однако на этом убытки не закончились и как бы меня жизнь не старалась уберечь от этого я все равно полез в данную ситуацию эфиру у нас круглая отметка 1350 эфир до таки хорошо пробивает свои круглые значения плюс здесь у нас часовой уровень вот первое касание вот второе касание Теперь переходим на 5-минутный таймфрейм и видим то, что у нас есть некое подобие проторговки. Ситуация очень похожа на предыдущую, которая у нас имеется по биткоину. Тоже нету какой-то там толковой проторговки прямо перед уровнем. Да, инструмент стал в консолидацию, в боковик, однако нам необходимо было увидеть проторговку прямо перед уровнем. Плюс здесь должны были выходить в новости по ФРС. Я думаю, вот этот вот значок здесь все это четко подтверждает. Однако я все равно хотел отработать этот сетап перед новостями. Я сижу общаюсь с Ребятами вот показываю то, что вот ребята, я уже со стрижки лечу, очень хочу успеть на сетап по эфиру. Они мне пишут подходят, я уже просто, чтобы вы понимали, выбегаю с машины, я уже там бегу, я в своей жизни там редко бегаю, тут я ради этого эфира решил прям бежать, чтобы вы ребят понимали всю картину ситуацию Это, конечно, немного не по теме, но ситуация жизненная интересная. Приезжаю я на стрижку, короче, там мастер немного опаздывает, я там стою в пробках, короче, вот все идет так, чтобы я просто не успел на этот сетап Потом стоит камера, я понимаю то, что вот камера, мне Женя пишет, вот эфир подходит, я добавляю газу, меня щелкает камера, и короче, было много таких моментов, где жизнь сама, короче, меня как-то от этой ситуации отталкивала, но я все равно спешил, спешил, бежал и все-таки успел на этот сетап, вот буквально минута захожу в эту сделку, лимитки у меня стоят далеко, ни одну лимитку не цепляет и тут сами видите, сколько у меня происходит ошибок, плюс здесь я уже начал увеличивать свои объемы, надо уже было как-то давно их увеличивать но именно с этой сделки я их решил увеличивать Вроде как все круто и сама жизнь дала мне успеть отработать данный сетап до выхода новости Но опять же тут идет закол буквально 0.25 Сразу идет быстрый вкат Хоть я там уже и кнопку прожимал, я чтобы вы понимали Кнопку прожимал когда там была зеленка Но опять же обратите внимание на пинги, там 700 Где-то одна секунда проскакивала Короче было жестко, размотала жестко но как есть, так и есть. Вот как данная сделка выглядит в трейдера. Провел я в ней столько, сколько и в предыдущие именно 3 секунды. Процент убытка у меня получился опять же больше, чем нужно. Должен быть 0.08. Только я повысил объемы и сразу получил такой жирненький убыток на 280 долларов. Из них 128 долларов у меня ушло на комиссию. Поэтому, ребят, если хотите экономить, то под каждым видеороликом вы можете найти реферальные ссылки, которые предоставляют ту самую скидку. Поэтому кому нужно... Переходите, забирайте и пользуйтесь. В трейдинге есть, к сожалению, минусовые сделки. Это часть системы, которой нужно придерживаться. Если вы не умеете придерживаться, вы начинаете лудить. И, собственно, на этом большинство людей теряют свои деньги. Но рано или поздно черная полоса заканчивается, и за ней наступает уже белая. Следующая сделка снова же была открыта по инструменту Эфир. Все хорошие стапы я прозевал, потому что там поехал домой по своим делам. Далее у нас этот инструмент начинает активно падать. Далее он становится в консолидацию. Есть такая шикарная проторговка, также здесь рядом есть круглые числа 1205 и 1200, поэтому я ожидал то, что после этой проторговки эфир у нас начнет срывать как раз таки вот эти вот уровни и пойдет пробой уже э, после этой самой консолидации. Фьючерс, как вы можете заметить, смотрелся просто ужасно по сравнению со спотом, но все-таки спот это база, поэтому на спот и опирался. Идет хорошая активность, сразу забирает меня по лимитным заявкам, просто шикарнейший импульс, шикарнейший прострел, который там давал больше 1%, но большую часть я зафиксировал по лимитным заявкам и остатки уже просто скинул по рынкам. Такого импульса я никак не ожидал, я как бы раскинул лимитки, но я не ожидал, то, что будет вот настолько мощно, настолько быстро импульсивно, красиво, шикарно. В общем, от сделки кайфанул прям... Но Красота не сделка, каждый день бы такие сделки ловить. Вот как данная сделка выглядит в дневнике трейдера, провел я в ней всего лишь 5 секунд и заработал чистыми 880 долларов. Поэтому ребят, если у вас есть череда минусовых сделок, не переживайте, все будет нормально, делайте все по системе, делайте все правильно, рано или поздно у вас будет один хороший сетап, я уже это тысячу раз говорил, который перекроет мало того, что все ваши убытки, но плюс еще и даст хорошенько так заработать. Следующая сделка была открыта по инструменту Чилис, здесь прям был бомбовый каскад я ожидал прямо увидеть какую-то вот похожую палку, но вот прикиньте, есть у нас первый уровень поддержки, есть у нас следующий уровень поддержки, есть третий уровень поддержки, есть некая даже проторговка около этих уровней, короче прям бомбовый каскад, и я ожидал примерно увидеть реально вот такую вот палку там на 3-4%, то что пойдет прям хороший пробой, в общем никакой плотности на уровне локальном нету, но есть рядом круглое число 13200, я решил заходить перед этим, потому что вероятно там многие будут кидать за плотность, и плюс на инструменте ликвидности возможно могло как-то просквозить. Поэтому я уже решил заходить заранее. Вот как собственно это было. Не было сначала активности, но потом в моменте начинается забирать в позицию. Там цепляют маленькую часть лимиток. Ну и сразу я выхожу по пингам. Видно то, что там пинги просто сумасшедшие были. Да, слава богу, что меня так вот вовремя выпустило, потому что там потом ошибки полетели. Я думал, что все. Будет, конечно, габела. Но опять же, забрала часть. Потом остатки закрыл по рынку. В общем, отработал я неплохо. Под к дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так. В сделке провал всего лишь 2 секунды. Заработал 180 долларов. Быстрая, техничная, красивая. Ну не сказать, что прям красивая. Красивая была бы, если бы палка была на 3-4%. Но во всяком случае, 180 долларов тоже на дороге не уйдяются. Следующий трейд был отработан по инструменту биткоин. Этот инструмент у нас находился в неком боковике. И рано или поздно у нас цена пробивает то ли уровни сопротивления, то ли, если у нас формировались, уровни поддержки. Здесь, собственно, у нас есть первый уровень сопротивления. Второй уровень сопротивления Эти два уровня формируют между собой каскад Плюс здесь у нас есть проторговка перед уровнем Поэтому ожидаю некого хорошего импульса на пробой этих уровней Плюс здесь было такое относительно крупное число 16 790, 16 800 рядом, поэтому вполне все могло быть. По стакану эта ситуация смотрелась вот так, была хорошая активность стакан, не была небольшая плотность на 16 800, но ее как будто бы не заметили. Идет хороший прям импульс, на этом импульсе фиксируется часть моих лимитных заявок, остатки я просто скидываю по рынку. Хорошая, техничная, красивая, без знаете, всяких там вкатов, запилов, нет, все круто, все быстро, классно. Поэтому, ребят, не переживайте, если у вас там пару сделок закрылась, большой убыток, ничего, будут хорошие сделки, которые вам перекроют самые убытки. В сделке находился всего лишь 4 секунды, заработал 276 долларов. Также, ребят, хочу вам сказать, то, что все мои сделки прям оперативно, быстро, после их отработки выходят в инстаграме Maxboxman. Обязательно проверяйте вот этот вот самый никнейм, потому что есть там хотя бы одна буква, другая. Все, это не я. Это какой-то фейк. Они там будут что-то вам предлагать. Я такого не предлагаю. Также заходите, подписывайтесь. Короче, буду всем рад за вашу активную поддержку. Следующий трейд был отработан по инструменту GMT. Здесь графическая ситуация смотрелась прям бомбово, прям красиво, потому что есть первый уровень сопротивления, второй, третий уровень сопротивления, между собой эти уровни формируют каскад, на пробой можно было прям заходить прям смело, да. Но опять же, не все факторы здесь есть, да, есть проторговка, есть поджатие к уровню, но в этой монете было очень мало денег, она не ходила, было не в игре, поэтому заходить в нее было немного ошибкой. Вот как это выглядела в стакане сами видите то что ленты не активны, меня забирают в позицию я вижу то что движение никакого не идет и просто принимаю решение сразу же выйти вот мои принты как я выходил это чтобы вы сами понимали то есть грубо говоря я сам нарисовал пробой сам сразу же вышел там в кого-то закрылся просто монета неактивная нет нет денег нет стоп лоссов поэтому ну и нет собственно импульса По дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так Получился практически без убыток Там буквально 11 долларов отдал на комиссию Здесь заходил, здесь вышел Ничего необычного, просто системный безубыток Считай Следующая сделка была открыта по инструменту эфир Довольно-таки неоднозначная ситуация Но все-таки я решил пихнуться Здесь есть круглое число 1170 На споте этот уровень не заколот Сами видите, есть первый уровень поддержки Второй уровень поддержки формируют между собой каскад Есть небольшая торговка перед уровнем все те факторы которые мне собственно и нужны но на фьючерсах этот уровень у нас был немного заколот поэтому заходить здесь было немного все-таки опасно но опять же спот для меня база поэтому я принял здесь решение заходить тремя частями до 1170 до плотности потом в плотность маленькую часть ну и уже после плотности хотя здесь говорить об этом немного бессмысленно потому что все равно этот уровень был заколот также раскинул лимитные заявки на закрытие этой позиции и давайте собственно посмотрим как это сделать у нас была отработана По итогу была активность ну такая себе Потом в моменте она конечно повышалась Одну часть я решил поставить немного пониже Забирает меня в позицию Я вижу то что идет ну прям очень Какое-то странное движение Я кликаю кнопку D Справа на экране видно то что у меня уже много ошибок На маленькую часть меня там буквально Разворачивает и поэтому В этой сделке получилось отработать и long И short. По результатам у нас получилась одна сделка Плюс 173 доллара Забрали вот этот самый импульс, ну потому что я там закрывался пораньше ну и вторая сделка там уже открылась в лонг, буквально там э, 15 долларов она мне принесла, поэтому отработано вот так вот, следующая сделка на которую я не особо хочу обращать внимание была открыта по инструменту Dogecoin сразу перейдем здесь к ошибкам обратите внимание на пинги 544 обычно они у меня 150 здесь они у меня три раза повышенные поэтому это первый фактор не заходить в данный сетап, это у нас часовые и отмечены на графике то есть давным-давно здесь где-то был уровень я по этим уровням опять же провел уровни. есть некая проторговка перед уровнем но опять же из-за жажды сделок я все-таки решил пихнуться в данную ситуацию хотя сами пинги повышенные мне уже говорили то что не стоит сюда заходить вот собственно я ставлю в самый последний момент отложенные заявки меня забирается сквизом было несколько возможностей просто выйти в безубыток но из-за того что у меня повышенные пинги у меня просто там ничего не срабатывало. сейчас кстати уже с этапчиком чего то появляется как вы видите здесь удалось хоть как-то закрыться спасибо что хоть вообще закрылся потому что могло потянуть просто в другую сторону а я вот кликаю эту кнопку мне ничего не закрывается чтобы вы понимали я кликал кнопку Д, я так думал а я кликал кнопку f поэтому я собственно тут и не закрывался короче был было допущено много ошибок и, собственно, результат соответствующий. По дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так. Провел я в ней целых 9 секунд. Как вы видите, движение дальше, конечно, пошло, но это забирать уже было вполне не технично, хоть оно было там больше 2%. Но получил здесь системный стоп-лосс на 66 долларов. Следующая сделка была открыта по инструменту ETC, Эфир-Классик. Этот инструмент у нас активно начал расти, то есть в него начали заходить объема. Если заходить начали объемы, значит начали появляться новые участки. Новые стоп лосы Короче, эта монета становится мне уже более интересно. Здесь находится рядом круглое число 16700. Это меня подкупает. Этот инструмент становится в консолидацию в боковик. Здесь формируется первый уровень сопротивления. Второй каскад из уровней. Поэтому я ожидаю увидеть пробой этих уровней. Активности в стакане маловато. Но все-таки она присутствует. Меня здесь забирает в позицию. Идет какой-никакой импульс. И на этом импульсе я сразу закрываю свою позицию. Не дожидаясь своих лимитов. Не дожидаю стоп-лосса Вижу то, что инструмент не идет Вижу то, что просто идет в кат Я закрываю сам видите, сколько у меня полетело ошибок То есть прожал я кнопку закрытия чтобы вы понимали Примерно вот, где-то вот здесь Я вижу то, что идет тупняк Идут крупные принты Я прожимаю Но, как вы видите, я ее прожал раз 50 чтобы у меня просто закрыла эту позицию По дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так Удалось здесь заработать 36 долларов немного много, ни мало Но все-таки приятно Ну и последнюю сделку, которую я не отработал На которой я жестко фомил эта ситуация очень похожа на ту сделку, которую я заработал там 800 долларов То есть помните, да, инструмент становится в консолидацию Красивый уровень на споте На споте мы его пробиваем, не забирают позицию Прям очень круто там, вообще все классно, да ну, собственно, по эфиру я тоже нашел похожий такой сетап, то что вот у нас на споте все круто, на фьючах не так круто, но все-таки я такой думаю, надо зайти. Но в этот момент посмотрите просто на мои пинги, я понимаю то, что с такими пингами меня просто опять размотает, развалит жестко, 888 пинги, я думаю, ну с такими пингами не буду заходить, ну и... Короче, я думаю, все без слов понятно, здесь пошла ракета, пушка, но ну, у меня стаканы вон легли, короче, сказали до свидания, и я пропустил еще дополнительно там 300-400 долларов, которые я по факту мог заработать. Вот, собственно, мой результат за эту неделю, начали мы с двух минусовых сделок, которые принесли убыток на 465 долларов, но к концу мы оклемались и уже чистыми у нас вышло за неделю. 1032 доллара за декабрь у меня пока 2700 чистыми в общем такие вот дела в общем ребят большое вам спасибо за просмотр если видео вам понравилось оно вам должно понравиться потому что много полезной информации на поставьте лайк не поленитесь написать какой-либо комментарий потому что это помогает продвижению видеороликов чтоб вы понимали все сделки я вам показываю все мои сделки вы можете также смотреть как на youtube так и в телеграме так и в инстаграме куда подпишитесь там вы сможете смотреть в общем всем вам желаю Профита. всем вам желаю удачи всего самого наилучшего мира добра и всем пока